Итак, снова всем привет. Мы продолжаем наш тренинг по э, мануальной терапии. И сейчас будем делать грудной и шейный отдел в позиции сфинкса. Обычно я э, человеку говорю, встань, пожалуйста, на локти вот так вот. Держись за стол. Потому что некоторые начинают у кого то длина шеи, они начинают вот так вот подкладываться, да, там как-то еще там. Э, чтобы голова свободно ходила, то есть она должна висеть. Локти должны стоять под прямым углом. Видите, надо свести их ближе друг к другу и корпусом чуть вперед податься. Вот так все. То есть это как бы у нас станок фиксация, прямой угол в стол. Чтобы, видите, у некоторых плечи сводится, то голова просто висит. Сходятся плечи, да, и там ничего не можно прощупать. Тогда сводим локти еще ближе к друг другу. К друг другу, да. А вот тут разведим вот там. Держите. Угу. Да нет, ты опять их развел. Я не могу, допустить. А, ага. ну, ну, насколько можешь, давай. Ага. Вот, максимум. как друг другу не получается, что ли? Во, вот так, во, видите? И у нас хорошо видно, немножко оттуда, чтобы против света не было свенки. Видите, у нас как раз обнажились позвонки, их очень легко прощупать и понять, как они расположены. Ну, во-первых, щупаем вот так, чтобы было видно на одной а не оси или развернуты. Право-влево, да? Вот немножко вот этот повернут у него влево. Ну, сколиоза нету. Чуть-чуть у меня ощущение, что они влево развернуты, потому что вот тут, видите, вот это вот как бы дуга, это надо посмотреть под этим углом, вот так вот, она выше у него, видите? То есть тут такая обманка. Остистые отростки, они на месте, а тело позвонка развернулось вот туда. Таким образом поперечный отросток поднялся, приподняв вот эту реберную дугу, видите, что здесь выше, чем здесь. <клёх> Далее, как определить седьмой, вот тут обычно два, три позвонка выступающих, да, ну, чаще всего, конечно, первый это седьмой, второй это первый грудной выступает, но бывает их и шестой выступает позвонок, и второй, и третий бывают, грудные позвонки также выступают, достаточно назад сильно да но как определить какой седьмой какой э, первый грудной грудной позвонок он закреплен все-таки ребром если вы посмотрите тут вот есть первое ребро вот он с двух сторон то есть у него жесткая фиксация а шея она все очень мобильна соответственно при повороте видите вращается седьмой при наклонах наклоне посмотрю тоже вращается поэтому проверяем еще раз удержим вот, Два, например, сразу держим, да? И смотрим. При наклоне он ходит чуть-чуть туда-сюда. При поднимании головы он погружается вовнутрь. При опускании выпирает. А этот остается на месте, видите? И при вращении также он раз вращается, а этот на месте остается. Вот, также мы проверяем позвонки шейные Е. По э, остистым отросткам И по боковым отросткам Боковые отростки э, Вот смотрите Если по часовой стереотно например, с позвонок э, Можно остистым не прощупать в шее Они иногда бывают достаточно глубокие Но боковые при повороте Они еще чуть Субликсация, да, уходят в бок То есть он будет выбирать с одной стороны Они находятся Прямо вот цистовидный отросток, вот этот вот. Проходим и вот туда углубляемся. И вот пошли их боковые поперечные отростки. Прощупываем с двух сторон. Вот так делаем. Ну, желательно, самым длинным пальцем вот так, скобу такую делаем. А, голова висит. Вот прям вот цистовидную обошли. И вот прям близко-близко к позвоночнику. Это будет атлант. На жатацию, на наклоны, на кивок. Сразу же вот второй позвонок. Чаще всего второй вот выступают. Вот у тебя, у тебя. Второй вот тут выступает, а третий вот здесь. Угу. Чувствуешь? С двух сторон больно, да? Получается вот, вот второй, видишь, ямочка. Вот тут больно справа? Ну, когда поворачиваю голову. Видишь, неудобно. Вот, а тут вот третий. Вот. Угу. Тоже больно, да? Угу. Ну, вот четвертый на месте. Хотя нет, вместе с третьим чуть-чуть. Пятый. Шестой на наклоны, на ротацию, на кивок. На все проверили, по-моему, амплитуду такую задаете, да? И у вас уже складывается понимание, с чем будем работать. Так, ну, значит, смотрите. Второй и атлант, если они повернут вот сюда, значит, голову нужно довернуть, в смысле, затылок, в ту же сторону. То есть, по нашей логике, вот... Атлант или второй, хочешь только посмотреть, да? Они повернут вот сюда. Значит, нам затылок нужно приподнять и провернуть сюда. И назад они вернутся уже вместе. Угу. То есть в ту же сторону затылок идет. Вот. Значит, берем за лобик аккуратненько, ну, можно за челюсть, за затылок, наклонили, э, латтеро-флексия, флексия вперед, и вот в такой позе мы Бонечка, почувствую когда он расслабляется и видите он тоже встал. да <с даже без этого вот прикольно. еще круто круто круто круто видите как легко на самом деле это очень легко поставить атлант не то что там как пишут в интернете даже можно самому себе вот так немножко наклон сделать правильно наклон расслабили и раз и встал ну если я просто уже делал О, сейчас с этой стороны было и то же самое можно на флексию. Это в смысле была флексия вот вперед, да? На экстензию. Когда вот так вот наклончик, вот туда наклонили. И до предела зашли. Что-то вот прям, вот, у прямо под 11 увеличилась. Вот до предела и в ту сторону. Крутанули. Лучше, наверное, за челюсть. Вот так. Раз. Вот. Так, проверяем. Первый, второй Смотрим. Вот, уже. Не больно, да? Справа? Ну Справа вообще-то нет. удивление. Реально. А слева чуть ниже больно. Слева, ну да. Чуть абсолютно. ниже. Чуть ниже, это третий четвертый позвонок. Значит, тут надо сделать упор. Сейчас, секундочку. Давай, надо дождать, да? Не-не, нормально, нормально В принципе, мы то же самое будем проходить и стоя, и сидя. Ну, пока человек в этой позе, да, uh -huh. стараемся максимально ему помочь. Значит, ставим включиться упор и вот сюда. То есть, вот, вот наша распорка должна быть, да, через нашу руку. Включиться. Вот сюда. И расслабляй голову, расслабляй. На него этим позвонком накатываем, вот на, на указательный палец, видите? Вот сюда сверху я давлю. С небольшим наклоном вперед будет движение. Раз и... О! Провязали. Спасибо. Слышали, да, Хруст? Так, устал? Нормально. Вот. Вообще, конечно, лучше было делать и этой рукой. тоже может сделать то же самое. Просто, чтобы фиксировать спину. Вот. То же самое, только рукой. Ну да, это уже круто. Попробуем? Фиксация? Ну давай. Так, расслабь, расслабь. Нет, держишь. Еще раз. Оп. Раз. То есть, смотрите. Ну, любой рукой, какой вам понравится, удобно. Можно с этой стороны. Вот, смотрите. Седьмой позвонок. Мы ставим горизонтальную. Вот так и вдоль спины поворачиваем шею. Чем идем выше по позвонкам, меняем упор, да, вот выше, выше, выше, тем больше добавляем ротацию. И когда атлант, он полностью только на ротацию ставится. Понимаете, вот такое у нас правило. Так, теперь вот эти позвонки. Седьмой, первый, второй, третий грудной. Давай, что, опять? Локти перпендикулярно, ближе к друг другу. Вот таким приемчиком, если вы немножко там вспотела ваша рука, например, да или в масле, чтобы не пачкать человека, через салфеточку. Ну, просто для гигиены. Кладем его щекой по дуге. Вот смотрите, это получается вот от от, от этого от. Подбородка до виска, так вот так только лежит. Вот. Наше движение будет за висок. Вот такое. Расслабляем, давай. Супер. первый из позвонок, соответственно, который надо. Он падает, падает, падает. Если человек шатается, да, то ставим свое бедро чтобы поддержать. Вот бедром упор Еще раз. Падает голова, падает, расслабляется, падает, падает, падает. И прием. Uh -huh. Прием максимально вот в таком положении. Все-таки, отдыхай. Uh -huh. так. Готов? Uh -huh. Вставай. Давайте. Теперь <coughs> сам позвоночник прогибаем. Опять же, если он шевелится, да, то придется его бедром придерживать за затылок. Вот так качаем, и по позвоночнику раз, раз, раз, раз. Если помните, мы делали переднюю леваду, за локти поднимали. То есть там позвоночник выгибался вот так, это была экстензия. Теперь он выгибается вот так, это флексия, да, то есть он сгиб... согнутый позвоночник. То есть делаем все на флексию. Ставим руку, чтобы артисты отруски мягко обнимались, вот так вот, да. Либо в эту сторону, либо в эту сторону, вообще не важно, куда руку ставите. Раз, раз, раскачали и одновременно толчок. Одновременно толчок. Теперь при сколиозе, да, вот я говорил, что у него приподняты вот эти ребра. Соответственно, будем давить в них в ту сторону и голову чуть сюда. Видите, немножко сполз, вперед корпусом подайся, чтобы чтоб прямой угол был, да. К столу прямой угол. Тут можно давить вот так, либо вот так вот вперед и вот туда. То есть вниз и вперед. Пускай голос, пускай. Вот так чуть развернули. скачали И... Mm. Oh. Вот oh. было. было выдыхай. <laughs> бобер, выдыхай. Mm. Uh -huh. ага. Вот. Если у нас реберная дуга, вот, в смысле, ассистент отростков пошла в нашу сторону, то значит, как с справим? вот туда доворачиваем. Опять же, вот на нас получается. Вот такое движение, видите? То есть, с той стороны надо растянуть и туда толкнуть. Да? То есть, вот эта наша логика, она везде сохраняется. То, что я рисовал, возьми сюда. То, что выше к голове, растягиваем. В данном случае, за голову у нас был рычаг. И толкаем в противоположную сторону. Один позвонок, много их на позвонках развернуто. Неважно, в принципе, толкать туда, в противоположную сторону. Так, ну вот теперь давайте, ребятки, отработаем все это здесь, на живой натуре, поэтому вам надо быть здесь, у меня, у Олега Гудина в гостях, который вам поставит руки, и вы с готовыми навыками в своих сильных золотых руках пойдете в путь, в работу к своим благодарным клиентам. на Намасте.